секунды поставь и подпишись на канал а если ты этого не сделаешь, тебе придет страшный игрок с прожигу и время пошло раз два Bye.